Мы желаем тебе, дорогая, чтобы ты не сидела без дела. Чтобы все умело ты делать, Чтобы нежность не сходила в твоих глаз. И стервой ты была всего лишь час. Чтобы вы друг другу всегда помогали. А еще и удивляли.